Друзья, здравствуйте меня зовут пугачева наталья я психолог и преподаватель астрологии и в этом видео я продолжаю рассказывать делать экспресс прогноз на 2020 год для каждого элемента личности сейчас я расскажу про про элемент личности огня то есть если у вас огонь ян или огонь и является господином дня, то это видео для вас итак в этих видео я больше обращаю внимание на небесный ствол то есть на металл который к нам с вами приходит если сама крыса обозначает для людей огня власть то металл означает деньги так что дорогие огоньки в этом году вы получаете сферу и денег и власти есть определенный потенциал встретить вторую половину как для женщин так и для мужчин для мужчин элемент элемента металл Ян 2020 год является сферой приносит сферу богатства сферу жену жены то есть правильное богатство ну, куда вы будете направлять свою энергию на поиски жены или на зарабатывание денег, это уже вам решать. Для янского огня э, приходят легкие деньги. То есть людям янского огня легче зарабатывать, хоть мужчинам, хоть женщинам. Людям инского огня приходят тоже деньги, но эти деньги не такие легкие, называется это стабильное богатство это то, что придется, на что придется много работать. Можно заработать, но придется работать много. Да могут быть деньги, Но если у вас мало ресурсов в карте, Вашего личного мало ресурса в карте, то есть элемента дерева. Для вас взять лишние деньги, лишнюю власть будет сложно. Поэтому может наступить деньги могут приходить, но и выгорание эмоциональное, физическое выгорание может наступить очень и очень быстро. А вот куда будут тратить огоньки деньги ну во первых можно могут тратить на металлические изделия начиная от ювелирных заканчивая машинами а женщин из-за того что у нас приходит и металл и вода будут э, тратить побольше наверное денег для того чтобы нравиться мужчинам то есть на какие-то э, красивые аксессуары наряды э, ну, а мужчины будут тратить на детей скорее всего вот. а, конечно для людей а, огня приходит непростой год год холодный и все зависит от карты человека если у человека холодная карта то этот год будет пережить сложно для этого вам нужно самим следить за своим психоэмоциональным состоянием. Побольше себе устраивать праздников, каких-то по возможности выходных дней. Эти выходные дни должны э, совмещать их с какими-то... Э, прогулками походами совместными с друзьями устраивать какие-то ну может быть встречи какие-то поездки с яркими впечатлениями друзья желательно чтобы были с теплыми картами у которых много огня у которых тоже много сил поддержать вас так что эмоции эмоции для людей огня в ваших руках следите за ними и ну, побольше обращайте на это внимание для мужчин и женщин с господином Дня Янский огонь крыса принесет очень хорошую звезду, которая называется благородно небесного управления, дух покровителя в сложных ситуациях, который приведет к вам людей, способных помочь выпутаться из каких-то неприятностей в сфере карьеры. Так что для карьеры год подходит. Желаю вам счастья и удачи в наступающем году крысы, металлической крысы.